Все созвездия Зодиака являются вашими проводниками на пути воскрешения себя. Например, 6-9 – знак двоичного кода созвездия близнецов. Во вращении этот знак образует динамическую окружность. И эта окружность – часть пространственного цилиндрического портала перемещения. Быстро вращающийся большой цилиндр Работает как машина времени. У каждого знака зодиака свои программы жизнедеятельности, которые последовательно проходят народы Земли. Е Египет, например, проходил развитие по матрицам дома Тельца, а Греция по матрицам дома Рыб. Каждая астрологическая эпоха развития длится более двух тысяч лет. Сколько же времени Земля проходит каждый дом зодиака? А весь зодиак за 26 тысяч лет. Каждая зодиакальная программа реализуется в организме человека через три классических неизвестных. Х, Y, Z. В организме есть специальные светопроводящие белки, которые отзываются на эти влияния. Трасы. Векторы движения световых импульсов, как скоростные маячки целеустремления. По ним и определяется клеточный континуум в плане реагентности на внешние зондиакальные управления. Главное здесь не фактор влияния, а фактор отсутствия влияния. Цвет души имеет голубое свечение это цвет тепла и любви. Почему? Потому что основа души – Бог, а душа – основа человека. Голубь – вестник души. Основание его имени – голубое небо, то есть небо души. Голубь – это голубое небо. вы берете название болезни и переставляете эти же буквы в слова, которые уже не являются болезнью, а в общем-то выражают состояние здоровья. И если вы их произносите, то все, буквы те же, а как бы смысл уже совсем другой. Ясновидение Ясновидение – это процесс как бы связаны с нашим сознанием, но в тех областях, которые обычно, традиционно нам не совсем доступны. Весь космос – это вибрации. Они от нуля до бесконечности. А то, что мы воспринимаем, воспринимаем как видимый мир, как наш физический мир – это определенный диапазон волн, в масштабе которого мы, собственно, все и воспринимаем. Если мы уходим ниже, в область ультрафиолета, это тоже может быть видение, но подсознательное видение, оно обычно черно-белое. Необычно, а всегда черно-белое. Если мы собираемся или как бы готовы к тому, чтобы видеть в области сверхсознания, то есть это области ультрафиолета, то тогда мы видим цветное изображение. Обычно наше сознание альфа-ритм сейчас очень э, активно меняется. Это, собственно, уже фиксируют и те научные лаборатории и у нас, и в Европе, которые мониторят постоянную частоту Пшумана, альфа ритм 7,8 Гц, в котором мы живем. Это практически спящее сознание. Когда мы начинаем просыпаться, мы уходим в ритм это области уже приближающийся к ультрафиолетовому спектру, и там у нас просыпается сфера сознания, или мы опускаемся ниже на уровне инфракрасного излучения, где у нас открывается, по сути дела, видение через подсознание. Вот в этом как бы промежутке между подсознанием, то есть рентгеновским видением и сверхсознанием, то есть полноценным видением мира находится наше сознание. И оно преобразуется в зависимости от того, как бы ну, доминирование в нашей жизни каких-то процессов, на которые мы даем свои отклики и согласования, то есть вибрируем. В зависимости от этого мы уходим ли в подсознание, в черно-белое видение, или в сверхсознание, в цветное видение. Любое желание или помысел человека – это уже… Начало процесса. Начало процесса древние обозначали звуком ом, как вибрации изначального сознания. Это звучание идет из сознания человека и накладывается на матричные структуры подсознания. Если они совпадают, подсознание дает реакцию. То есть автоматическую, причем реакцию, которая на сверхсветовых скоростях, потому что и сверхсознание, и подсознание этой области, по сути дела, сверхсветовые, она мгновенно дает реакцию на организм и на реализацию того, собственно, импульса, который был получен и совибрировал с теми матричными уже процессами подсознания. Подсознание ⁇ это жесткий диск головного мозга. На нем запечатлен личный опыт развития человека, который был принят и утвержден его сознанием как наиболее рациональный. Подсознание ⁇ есть механизм автоматической реализации тех импульсов сознания, которые не противоречат предыдущему опыту. Подсознание проникается вибрациями сознания, и если они достигают соответствия прежнему опыту, то дает импульс исполнения клеточному континууму организма отчасти, или по большей части, или абсолютно. И здесь надо учитывать, что позитивные либо негативные помыслы являются процессом колебательным. А отношения человека и Бога – это процессы волновые. Одно дело иметь результат, и совсем другое – достичь подобия с Богом. Волновой процесс относится к процессам сверхсознания. Он более специфичен, тонок и целенаправлен. Кто ищет результат, тот не найдет Бога в себе, не достигнет внутреннего пробуждения. В таком человеке идея Бога закончится и как идея, и как территория и ее обозначений. Ну, то есть, организм того человека, который, собственно, все это и принимает. Бог всегда больше того, что мы о нем знаем и думаем. Хотя мы всегда думаем о Боге больше, чем знаем о нем. Из этого следует. Мы всегда думаем о нем больше, чем знаем, что порождает темную материю восприятия космоса как потенциал нашего развития. А хочу уточнить, при работе со зрением будет ли мешать процессу восстановления отношения очков и линз? Или нужно максимально отказаться от них? Ну, очки и линзы – это костыли для мозга. Раз уж вы их носите, они уже укоренились и уже, в общем-то, изменили фокус вашего, как бы, видения. Лучше было бы их не надевать. Но в то время, наверное, у вас еще не было такой возможности. Вы не знали о этих технологиях, о том, что есть такие лучи специализированные, такие, как луч Астек, ну и другие. Поэтому, конечно, на момент занятий их лучше снимать, ориентироваться на голос, вот. Но это не, меш... не означает, что после занятий вам не надо их надевать. Это теперь уже как бы исходная ситуация совсем другая. Придется исходить из того, что есть. Я просто рассказываю о том, что лучше было бы быть, что и бы не было. Там же работают две клетки – сток и сток. Клетка-сток дематериализует, клетка и сток материализует. Любую материю можно преобразовать в другую, например, в костную. В пломбу или что-то еще, или мостик, или что-то. Все можно Атомы-то все одни и те же можно преобразовать в биологическую ткань. То есть если вы понимаете, опять же, вот это слово понимание, то вы все правильно делаете.